Когда небо на небе было голубым Когда солнце светило ярче, чем лампочки в вашем доме Когда травка на улице была зеленой И легкое дуновенье ветра нежно ласкало головы бездомных бомжей когда человечество чувствовало себя в полной безопасности! Когда никто этого не ожидал и никто не мог подумать об этом! Оно решило вернуться! Оно вернулось из далеких глубин весны! Никто не знает, зачем оно вернулось, но... В этот раз оно еще злее, чем обычно, еще страшнее, чем было, и еще беспощаднее! Оно по-прежнему творит невероятные вещи! Еще невероятнее, чем вы можете себе представить! Оно ищет то, что лучше не искать. Еще невероятнее, чем вы можете себе представить. Невероятные вещи. ОНО НИКОГДА НЕ СПИТ! С ОНО ЛУЧШЕ НЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ! ОНО ЗАБЕРЕТ ТЕБЯ ТУДА, КУДА ТЫ НИКОГДА НЕ ЗАХОЧЕШЬ! НЕВЕРОЯТНЫЕ! Еще невероятнее, чем вы можете себе представить. В этот раз оно попыталось попасть в город. Но, к счастью, человечество могучее и неприступное ограждение его остановило. И оно вынуждено было вернуться туда, откуда оно и пришло опять. Теперь человечество может спать спокойно. Но кто знает, сколько времени город еще сможет себя защищать сам. Сколько еще выдержит неприступная стена? А пока оно вернулось так же, как и пришло в этот мир, и его больше никто никогда не видел. Оно! Оно! Оно!